Добрый день, господа. У нас на улице январь, зима. Значит, вкратце, потому что было, я расточил двигатель и покупал поршневую. Ну, об этом сейчас вы обо всем узнаете. Вот он расточенный аппарат. Вот, все. Теперь здесь все четко, было нечетко. Запчасти, поршневая, и всякие прокладочки, не прокладочки, коленвал живой, слава богу. Там, значит, тормозные диски, но о них тоже немножко потом. И шрусы новые. Ну что ж, начнем. Значит, вот поршневая, вот двигатель. И сейчас я его буду собирать потихонечку. Хорошим буду его еще немножко почистить. Еще мне надо будет почистить, зачистить все вот эти плоскости. Позатыкать их, наверное, тряпками, чтобы туда всякое говно не попадало. А потом продолжу все это дело снимать. Покажу, то есть, как получились у меня все плоскости здесь зачистить. Вот. Подготовлюсь. Ну, для вас это будет секунда, а для меня пройдет кое-какое время. Приступим. у нас, секундочка, прошла. Значит, си, ходил я до соседа, снял а, отсюда крышку санчатого вала. Открутили мы болт. Закручен был пипец как сильно. Вот. Крышечку я почистил. Вот. А, крышечку я почистил. Она была черная, как черт пересала солярочка черная как черт как видимо вот перепрессовал я здесь этот сальник вот. не знаю может быть вы скажете что я сделал неправильно я прессовал на горячую нагревал газовой горелкой потом туда его пускал и тихонечко забивал по кругу забил но еще теплая вот они у нас плоскости значит вроде бы чистые сейчас я принес маслица из Peugeot кварц. Ну, и неважно, какой маслице. Буду смазывать сейчас, класть сюда коренные подшипники. И класть сюда, буду на место ставить коленвал. Так что вот такие вот делишки. И вот коленвал у нас стоит на месте. Прикручена уже парочку. Сверху крышечка. Ну, не знаю, как она там называется правильно. Пусть будет так. Значит, лежит коленвал у нас. Крутится. Так, пришлось мне слазить, вон, вообще вон туда, в ад, чтобы достать вот эти вот штучки, вот эти вот штучки, чтобы их помыть у солярочки, какая чистая солярочка была, и, соответственно, зажимаем поочередно. Для особо одаренных здесь э, стоят циферки: один, соответственно, 2. Соответственно, 3, 4, и в конце пять. Как говорится, сборка в обратной последовательности. Пока вот так. Значит, вот так вот нормально. Ну что у нас здесь происходит? Коленвал я поставил. С, сука, крышками этими, не знаю, как их там назвать-то. Покрутил, все нормально крутится. И вот собираю теперь поршневую. Один поршень я собрал. Хорошенькие кольца. Я что видос-то стал снимать про я одеваю кольца. Здесь поршневая, короче, похуй. А колечки мале, вот мале. В чем в чем их прикол? В принципе. В чем мне нравится? Вот такая вот коробочка. Мы делаем вот так и видим здесь вот колечки, как для идиотов, ну так... для таких как я. Колечко А. Колечко Б, колечко С. Кстати, еще в этой пачечке вместе с колечками идет интересный Талмуд. Талмуд, Талмуд. Сука, Талмуд. Нет, блядь, Талмуд, как в Икее, нахуй. Простите за французский нахуй. Вот такая вот газетен... газетенка. О, за ней спрятаться можно. она и нет. Здесь вот даже на русском языке... Рекомендации по, мон... по монтажу поршневых колец. Это в мале. Значит, монтаж колец осуществляется с помощью соответствующего цангового приспособления. Начинать монтаж необходимо с нижнего, а, соответственно, в нашем случае с кольца под названием А. Обратите внимание на обозначение ТОР. При монтаже с маркировкой ТОР рекомендуется устанавливать их вверх той стороной, на которой находится маркировка кольца, соответственно, ТОР. Но тут еще в скобках написано «в сторону днища поршня». То есть устанавливать их вверх, в сторону днища поршня, той стороной, на которой маркировка. Написано устанавливать вверх маркировкой, в сторону днища поршня». То есть днища поршня, так понимаю, это не юбка. Днища поршня — это верх поршня. Ну, по всей логике-то вещей. То есть там, где происходит непосредственно бубух, это получается по вот логике это вот по ходу делали. Я что-то не понимаю. Это днище называется. Я лично не знаю, ну не то что не знаю, может быть я и знаю, да не помню. Прикольно. Но сам факт того, что качественно. Это уже второй толкун, который я уже выкидываю. Колечко. А, открываем. И что мы здесь видим? уже прилипло как-то. Отдайте. Вот колечко у нас ослосъемная там внутри находится пружинка мы ее достаем аккуратненько аккуратненько ее достаем берем поршень и новые поршни да про я говорил 8048. но это лично я так делал и одеваем это колечко кладем в эту бороздку в которой она должна лежать и потом сверху берем и Одеваем, соответственно, колечко. И вот я вот так вот посмотрел, что вроде ничего. И вот мы его одеваем. Сверху вот оно идет, идет, идет, идет, идет. И аккуратненько, оп, садится на положенное для него место. Ну, соответственно, нам надо будет сначала еще вправить пружину, посмотреть, что она прошла у нас и встала, нигде ее не закусила. По всему периметру все готово. Колечко одето. Стоит очень даже хорошо. Вот. Потом берем колечко под названием «Б». Вот эта маркировка «ТО». «ТОП» или «ТОР». Вот она. Видно? «МТОП» или «МТОР». Не знаю. И так как там написано... Этой маркировкой мы должны положить все это мероприятие вниз ей. То есть вот так вот, вниз. А, нет, вверх, все правильно. Вверх в сторону днища. То есть днище у нас вот это, вот это юбка, это юбка, это днище. То есть если вы держите поршень, это не вверх и низ, и, соответственно, дно. Дно вот по логике вещей того, что там написано. Ну, если вы там будете комментарии свои оставлять и говорить, что «О, блядь, ты дебил!» Что-то не знал, такие элементарные вещи? Да, не знал. Я вообще, в принципе, чтобы вы знали, первый раз в своей жизни перебираю двигатель сам на дизеле. Дизель, не бензин, а дизель. Одеваем колечко. Аккуратненько, естественно, так как эти колечки новые, если вы покупали так же, как и я, комплект. То есть новая поршневая с новыми кольцами в комплекте. Ну комплекты в Беларуси продавались отдельно, но в любом случае. А, да, кстати, по поводу поршней, пока я одеваю кольца, значит поршневую покупала там же в Беларуси, в Беларуси, в Гомеле на рынке Гомсильмашовском, не знаю, как он там точно называется. Значит в на в Экзисте, ну то есть в Пидстопе, как в моем случае, то есть в магазине, который работает с Экзистом, называется у нас Пидстоп. Вот, ну вот в Existe, может быть будет более э, знакомое название. Э, поршневая стоит 2890 самый дешевый поршень. Не помню какой фирмы. Э, 2890 стоит один поршень, он идет вместе с кольцами, вместе с пальчиком. Ну, то есть, вот комплект палец, кольца, все вместе. Кольца, Галина, это Вот. Вот. А в белорусском, на белорусском рынке я купил поршневую с кольцами. Ну, она, правда, отдельно по -по -по продавалась. Она мне вышла. Блять, а сколько. Короче, 2400 Вышел один поршень в наборе с кольцами на 500 рублей дешевле. И по качеству, вот я даже сейчас смотрю и сравниваю вот там с теми поршнями, которые у меня были до этого, ну, не отличаются они. Ну, по крайней мере, может быть, качество самого алюминия э, говно. А исполнение, именно само исполнение поршней, ну, достаточно такое хорошее. Ну и кольца, соответственно, вы видели. Мале. Мале. Мале. Мале, оригинально. Мале. Ну, мале. Мале и мале. Вот. Все готово. Вот он поршень. Вот он шатун. Там остальные все дела. А, в подвальчике у меня там в яме находятся. Все два поршня готовы. Осталось еще два. Вот вкратце запчастей я купил. То есть, грубо говоря, у меня вышла поршневая со всеми прокладками. Прокладка под голову. Кладка под крышку клапанной коробки. Блять, коробки, говорю, этой крышки. крышки клапанной крышки. Прокладка под низ на поддон. А потом поршневая, кольца со стопорными кольцами. Потом э, сальники, на коленвал передний, задний, прокладка на коленвал передняя, задняя, помпа. Э, кстати, помпа вышла э, столько же, сколько и на наш тазик. 800 рублей на белорусский. но ну, по белорусским если на наш переводчик, 800 рублей получилась помпа. То есть, у меня она, её берёшь, она стучит, а это будет новая помпа. И масляный фильтр. Масляный фильтр. Вот в принципе такие дела так что выгодно в Беларуси покупать по крайней мере запчасти на т 419 1.9 дизель, ну запчасти тут везде написано что это от АБЛ -ки. ну АБЛ, не АБЛ, там по сути я так подозреваю что ну, одинаковые запчасти у них всех вот такие дела, ну что ж на сегодня все продолжение будет уже наверное завтра я буду писать еще раз продолжение этого видоса ну то есть дальше буду собирать что-то как-то буду думать не знаю сегодня если получится выложу этот видосик посмотрите вот ну в принципе все только начинается для меня еще очень много много много всяких дел